Режим самоизоляции, его испытания надо непременно, непременно выдержать. От нашей дисциплины ответственность зависит от перелом. Ну, то есть, если, как Володя, помните, люди недисциплинированы. Если сейчас будет продвигаться пандемия, то это из-за того, что люди недисциплинированы. Да не из-за того, что воу всех выгнал работать на заводы и так далее, потому что экономика рухнет, а потому что люди недисциплинированы. Вот, и, значит, гва... там, там он опять про врачей, про волонтеров и, конечно, о вас, о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семей, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не простые, не пустые, пафосные слова. Что же это такое? А наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы. О, лучшие качества были нужны и востребованы, ты бы давно уже повисал на веревке, блядь. Причем кверх ногами. Дорогие друзья, все это происходит, все, все проходит и это пройдет. Как прямо на перстне царя Соломона. Помните, наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы со всеми, совсем справилась Россия победим, и эту заразу, коронавирус, но вместе все преодолеем. Бля. То он про древлян, теперь про печенегов с половцами, чего в башке, я, я когда э, услышал, я думал, это шутка, ну, наверное, кто-то вот там троллит его, то, то с древлянами, то с печенегами, то с половцами, то с... Э, ну, представляете, какой уровень тех, кто готовит. Все проходит и это пройдет, да, там персин царя Соломона. Ну, блядь, ну, просто настолько это вот какой низкого такого качества, низкого пошиба, настолько это сделано для какого-то сброда совершенно, какие-то, блядь, половецкие пляски. То есть этот э, Вова Путин, князь Игорь, да, царь Соломон, да еще Бородин. Да, и все это в одном флаконе, причем не, не Павлович Бородин, да, а Александр Порфирьевич Бородин, который, помните, князь Игорь сделал, да, и вот, собственные и половецкие пляски, которые Путин та, танцует, сейчас пляшет. Надо прям включать Путина вот эту вот речь под половецкие пляски, это очень прям подходит.